Здоровенько. Mobile World Congress является одной из крупнейших в мире выставок мобильной индустрии. Каждый год в конце февраля в Барселоне собираются сотни компаний, так или иначе, связанных с мобильными технологиями. Здесь свои последние разработки представляют как гиганты рынка, вроде LG, Samsung, Sony, так и мелкие, никому не известные компании. Конечно же, мы просто не могли пропустить такое мероприятие. Ведь где, как ни на крупной выставке, можно одним из первых познакомиться со всеми новинками мобильной индустрии и понять, куда же эта самая индустрия все-таки движется. В этом видео я расскажу вам о наиболее интересных анонсах, которые должны состояться уже через несколько дней в Барселоне. И чтобы не пропустить все самое интересное, я рекомендую подписаться вам на канал, а также нажать на колокольчик. Ну и лайк можете поставить. А также подписывайтесь на группу ВК и мой инстаграм, ссылки в описании. Там тоже постараюсь публиковать все самое интересное. В прошлом году компания LG отличилась, пожалуй, самой интересной пресс-конференцией в рамках МВЦ. Нет, она не была так уж хороша и интересна, просто у других было еще хуже. Многие ожидали, что в этом году корейская компания представит на выставке в Барселоне новый флагман LG G7. Однако этого не случится, потому как компания даже не назначила пресс-конференцию. А все потому, что корейцы испугались конкуренции со стороны Samsung и ее смартфонов Galaxy S9 и S9+. Поэтому презентация нового флагмана LG была отложена, судя по слухам, до апреля. Однако в стороне от выставки LG не останется и привезет в Барселону новую улучшенную версию своего флагманского смартфона LG V30 которая будет называться LG V30s. По слухам, он получит некоторые улучшения камеры, а также некоторые возможности искусственного интеллекта, также задействованные в камере. В этом году в рамках МВЦ компания H&D Global, владеющая правами на бренд Nokia, должна представить новый флагманский смартфон Nokia 9, который получит большой, почти безрамочный дисплей, мощную начинку, представленную процессором Snapdragon 845, и качественную двойную тыльную камеру. Но этим дело не ограничится. По слухам, HMD планирует возродить премиальную торговую марку Sirocco. И первым смартфоном, который будет выпущен под ней, будет улучшенная версия Nokia 8. От оригинала Nokia 8 Sirocco будет отличаться корпусом из более дорогих материалов, а также более мощной начинкой и более качественным дисплеем. Наконец, в Барселоне также ожидается международный анонс двух смартфонов среднего уровня. Это Nokia 6, модели 2018 года, и Nokia 7 Plus. Своеобразным хедлайнером выставки станет компания Samsung, которая привезет в Барселону свои новые флагманские смартфоны Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus. Ключевой особенностью их станут камеры, которые, по утверждению самой Samsung, были якобы изобретены заново. По слухам, они получат изменяемую апертуру. То есть у них должны появиться лепестки, как в оптике традиционных фотоаппаратов, ну или что-то наподобие этого. А также интересно, что компания Samsung подразумевает под функцией супер замедленный съем. Что касается дизайна новинок, то он претерпит минимальные изменения. Габариты смартфонов станут немного меньше, за счет более тонких рамок вокруг дисплея. А также сканер отпечатков пальцев переедет под камеру. Компания Sony в последние годы переживает настоящий период застоя в области смартфонов. Однако, мы надеемся, что уже через несколько дней начнется выход компании из этого состояния. По слухам, в день открытия выставки с самого утра компания Sony представит свой новый флагманский смартфон Xperia XZ Pro, который будет оснащен современным дисплеем с соотношением сторон 18 к 9, с очень тонкими рамками. А также этот смартфон должен получить двойную и тыльную камеру. Компания Xiaomi Раньше обходила выставки МВЦ и ей подобные стороной, предпочитая представлять свои смартфоны на отдельных мероприятиях. Однако в этом году она присутствует в списке участников выставки. Но пока что сложно сказать, что именно компания собирается представить. Можно было бы предположить, что в столице Каталонии состоится анонс нового флагмана Миссия. Однако, зная привычки Xiaomi, она скорее всего отведет под это специальное мероприятие, которое по слухам состоится примерно в апреле. А на выставке МВЦ 2018 китайский производитель представит безрамочный смартфон Mi Mix 2S который станет улучшенной версией Mi Mix 2. Сообщается, что он получит более мощную начинку и еще более тонкие рамки, чем у предшествий. Конечно, это одни не все новинки, которые мы увидим уже через несколько дней в Барселоне. Будем надеяться, что производители оправдают наши ожидания и привезут в Барселону действительно много всего интересного. А мы о всем самом-самом интересном, конечно же, расскажем вам. И, как всегда, спасибо за внимание.